Тебе сведения, полученные у доктора в Что за мерзость? Хадсон сказал, что Кларк свихнулся. Помешался. Кларк с удовольствием 6. Нервно-паралитический газ, убивающий за секунду. Подручный Драговича, Кравчук, испытывает его во Вьетнаме. На них, на нас, на своих людях, ему все равно. Резнов сказал мне в Моркуте. Что он сказал? Нейсон, слушай меня. Это было давно. Далеко. Драгович, Штайнер, Кравченко должны умереть. Он объяснил, что это были за люди. Почему они все должны умереть? Отец был музыкантом в Сталинграде. В период немецкой оккупации его скрипка радовала сердца чудесной музыкой Корсакова, Стасова и других наших великих композиторов. Для моих соотечественников это был символ надежды, для немцев символ нашего неповиновения, вызов. Даже сейчас я по-прежнему слышу, как он играет. Нацисты перерезали ему горло во сне. Сотрудничество с нацистами – это подлость, предательство Родины. Но Драговича и Кравченко это не волновало. Им важно было только добиться своего. Её загружено, они ждут. Виктор, пора. Да, Дмитрий. Пора убить последних солдат фашистского рейха. Невский, собирайся. Мы уходим. Я и мои бойцы прошли через самые суровые зимы Восточного фронта. К холоду нам было не привыкать. Но даже сейчас... Кровь стынет у меня в жилах, когда я вспоминаю, что произошло в тот день далеко. Далеко от дома. А, герой Берлина почтил нас своим присутствием. Не устал еще воевать, Резнов. Пока у России матушки есть враги, я буду ей служить. Довольно уже рничать, Кравченко. Капитан Резнов сделает, что прикажут. Нам нужен один немец. И только он один. Доктор Фридрих Штайнер. Доктор согласился сотрудничать с нами. Он нужен живым. Нарушишь приказ? Пристрелю. Что такого в Сталинграде натворил Драгович? Когда началась оккупация, он и его прихвостень Кравченко бросили нас на верную погибель. Нам обещали подкрепление. Мы ждали. Пустую! Драгович и Кравченко — оппортунисты, манипуляторы. Им нельзя доверять, Дмитрий. Дмитрий Петренко... Был одним из самых храбрых людей, каких я только знал. Мы с ним прошли плечом к плечу всю войну, от Сталинградской битвы до самого Он взятия пролил Берлина. за свою родину столько крови, что в России его должны были встречать как героя. Но Сталину герои были не нужны. Немцы не трогать! Штайнер нужен живым! Идите, вы оба! Пошли! Приятно снова идти в бой с другом. Да, дружище! Нас ждет последняя победа! Обыщите каждый уголок этого лагеря! Убейте всех, кроме Штайнера! Вперёд, друзья! Зачистите следующую зону! Уничтожься всех, кто стоит на нашем пути! Олзи! Вперёд! Она побудет! Обид! еще! Здесь его нет. Значит, он рядом с кораблем. Выскать каждое здание! Если у тебя остались дымовые гранаты, самое время их использовать. Идем огонь, будьте наготове! Подождите! Подождите! обстрел! Обили! Обилим выше! Кси-яин! Обилим в огне! Кси-яин! Тазисик! Обилим в огне! Обилим в огне! Идем огонь! Будьте на готове! Айфамуни! Балкон! Обилим везер! Вдом! Вышлите! Балкон по левой стороне! Обилим везер! Айфамуни! Айфамуни! Встах, крестьян! Обилим в огне! Где Найдите Штайнера! Get back! What's that? 16! One is dead! Get Штайнер должен быть где-то рядом. Он трус. И как все трусы прячутся где-то в тылу. Как думаешь, после этого задания мы наконец вернемся домой? Надеюсь, Дмитрий! Надеюсь! 山大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 Why is it hurt? There he is. Put it down. Cave Berti! Вдassет вная! Medicомgeюсь! Хорошо, вы solution! Ридрих Штайнер Убери от меня оружие, русский пес Отведи меня к Драговичу Заглянув в глаза этому немцу я увидел томатское пламя, всю злобу фашистского рейха. В тот момент я ощутил непреодолимое желание положить конец его презренной жизни. Но тогда я еще был солдатом. И все еще верил в то, что приказам нужно подчиняться. Общий сбор. Что здесь может быть такого важного? Генерал Драгович хочет прославиться. Он считает, что здесь хранится что-то очень ценное для нашей Родины. Драгович и Штайнер разговаривают, как старые приятели. Не нравится мне это, Резнов. И мне, Дмитрий. Торопитесь. Они Будь скорее уничтожат эту вещь, чем Но отдадут врагам. Ты это... говорил, что проблем не будет. Я не отвечаю за действия СС, генерал Драгович. Они подвелись служить Рейху до самой смерти. Благородно, но глупо. Кравченко, заканчивай тут. Резнов, и твои бойцы пойдете впереди. Так точно! Это Ренко, Выхарев, Девский, Пилов. Мы подвигаемся. Штайнер, расскажи о своем участии в проекте «Гифтегерштурм». В 1943 году фюрер осознал, что не сможет остановить натиск союзников. Мы начали искать более эффективные способы ведения войны. На протяжении всей войны я занимался химическим оружием. Работа была кропотливая и тяжелая. И все же нам удалось создать оружие невероятной эффективности. Оружие, которое находится на этом судне. Nova 6. Каким бы эффективным ни был ГАЗ Новый-6, нужны были средства доставки. Ракеты Фау-2 для запуска с этой базы. Их цели? Командные центры. Сначала Вашингтон, потом Москва. Амбициозный проект, Херштайнер. Но мы опоздали. Напали англичане, и их бомбардировщики повредили этот корабль. Мы застряли во льдах. Пытались спасти, что можно, но было слишком поздно. Германия капитулировала, и Красное Знамя взвелось над Берлином. У СС был приказ в случае нападения на корабль уничтожить его. Судя по всему, им это не удалось. Взрыва не было. Верно. Резнов, открой дверь. Мы нашли то, что искали. нову шесть. Немецкое оружие массового уничтожения перешло в руки нашей Родины. По крайней мере, так нам казалось. Наша победа продлилась недолго. Драгович хотел воочию увидеть действие яда. И заодно избавиться от лишних людей. Я давно знал, что они нам не доверяют. И понимал, что они за люди. Но такого предательства я не ждал. Дмитрий Петренко был героем. Он должен был умереть, как герой. Вместо славной гибели в бою за Родину, он умер просто так, как скот на бойне. Жаль, что он уцелел в Берлине. Мой лучший друг умер у меня на глазах. И тут я понял, что не только мы охотимся за немецким оружием. Западные союзники подобрались к нему вплотную. Разумеется, Драгович, Кравченко и Штайнер сбежали. И предоставили мне разбираться с англичанами. Британский спецназ атакует наши позиции! И наплевать, что мои соотечественники предали меня и оставили подыхать. Но их нападение дало мне шанс сбежать. Вперёд! Положите себе путь! Прощай туда срочно! Вот! Кто -то... Кто -то... А, вот Слышь, я займусь подрывом! и погрузим этот корабль в пучины моря! Ни одной стороне не должно достаться это ужасное оружие! Возьмите они! Открыто! Стреляй по балкам! Обружим этот кран! Есть! Верм, друзья! Вперед! Надо сваливать с корабля! Это не наша война! Тогда с кем сражаться? Со всеми! Возьми! есть. Ура! Так это прочно. Не строю, не люди Для Я вызываю. Куда? Ускакайте на палубу. Принято. Слышь. Заметь. Скорей! Осталось Залейте. две минуты. Вот они! Заметил! Да, вот они! Так точно! Заметил! Вот он! Так точно! Есть! Вот он! Его подстрели! Убранет! И во сделан! Утверждаю уничтожение! Видимо! Он прав! Скорее! По веревке! Вперед, Ряжнов! Давай! Кораблям не удалось выбраться, но я не мог бежать вечно. В конце концов меня поймали и отправили в Иркуту. Майсон, послушай, у нас мало времени, друг мой. Ты уверен, что ваше правительство уничтожит это оружие? Или попытается использовать. Лаг другой. А методы те же. Они будут использовать тебя, как использовали меня. Решай. Решай, за что имеет смысл сражаться. Драгович, Кравченко, Штайнер, эти люди должны умереть.